Готов порвать любого сломала тигр на арене. Пусть у соперников начинают дрожать колени. Коньки скользят, словно нож скользит по маслу. Играешь пас, но играешь жестко и опасно. Противники смотрятся пас, видно сквозь маски. Пускай боятся, они ведь знали, здесь не сказка. Играешь ты прекрасно, ведь ты не промах. Получил пас, пару секунд, решай по воротах. Притормози на поворотах, тебя заносит, прислушайся к толпе. На шайбу просит Хоккей, во что движет твоим телом Хоккей твоя жизнь, твое знамя и твое время Владеешь клюшкой, лучше чем ручкой пишешь Хоккей, это то, чем ты дышишь Хоккей, во что движет твоим телом Хоккей, твоя жизнь, твое знамя и твое время Владеешь клюшкой, лучше чем ручкой пишешь Хоккей, это то, чем ты дышишь Это то, чем ты дышишь Это то, чем ты дышишь Это матчи, враги будут порваны в клочья. Давай работаем на льду. Спать ты будешь ночью, и твои нервы прочные. Пусть кричит тренер. Ты в азарте, от до свистка немного времени. Последние минуты, последние атаки, с ними толчок. И дело доходит до драки. Ты скидываешь краги и бьешь той силы. Вот это зрелище, фанаты этого хотели. Вроде разобрались, разъехались команды Спорный момент, начинается розыгрыш шайбы Ну вот финальный свисток и все мысли в кучу Вы победили, вы доказали, что вы лучше Хоккей, Что движет твоим телом Хоккей, твоя жизнь, твое знамя и твое время Владеешь клюшкой, лучше чем ручкой пишешь Хоккей, это то, чем ты дышишь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 Тяжелые дни прошли недели. Мы сегодня на льду, на нашем ночном хоккее Будем играть и забивать голы. Вы давно уже не видели такой игры. Это наша игра, пятерка вперед. Это наше поле, и заискрится лед. Фит, передача, бросок и гол. Времени мало, не мешкай, партнер. Если упадешь, помогут, друзья. Команда для тебя сегодня одна большая семья. С ними вместе. Мы не победим. Все мы разные. Хоккей один. Мы едины мы вместе, мы команда. Не дворовая шпана, не уличная банда. Команды дух наш не победим. Все мы разные. Хоккей один. Мы едины мы вместе. Ведем. Будет вам дриблинг и силовой прием У кого-то клюшки сломаны, разбиты носы и Тренер тревожно смотрит на часы часы У каждой игры есть свои правила И проигрыш уже не перепишешь на бело Мы знаем, в жизни бывают лихие номера Слеты и падения, та же игра Но мой товарищ забивает булеев, гуловаций Соперник разбит, мы знаем главные победы. Все еще впереди, все мы разные. Хоккей один. Мы едины мы вместе, мы команда. Недворовая шпана, не уличная банда. Романты дух наш не победим. Все мы разные. Хоккей один. Мы едины мы вместе, мы команда. Недворовая шпана, не уличная Идти вперед Забывая о боли, ступать на лед Командный дух наш непобедим Все мы разные Хоккей один Хоккей один Хоккей один